Ну все боже. Отлично. Второй раз. Капец. Ну, короче, проходите, пацаны. Реально очень простой инсейн демон. Всем советую. Реально очень легкий. Здесь попыток у меня, если считать без ребита, 1350. Я сейчас вот вставлю сюда вставочку из видоса, где раз я его битнул без кликов. И там как раз и все считаю попытки. Вот она будет сейчас. Блять, не шок нормально. Ну типа вот все гг